друзья всем привет смотрите знаешь какая ситуация вас много я один вот всем как говорится не угодишь да в плане вот ты не снял то ты не снял это давайте так сегодня первое число 1 июля и мы с вами пойдем мы с вами начнем по порядку начнем от самого маленького да это кейкары. потом возьмем седаны универсалы хэтчбеки минивены, вены микроавтобусы джипы то есть там здоровые микроавтобусы все по порядочку да вот как раз с первого числа прям давненько такого сюжета не было будет такой мини-сериал да по всему авторынку зеленый угол и сегодня мы начнем с вами кей-кара. если честно я очень надеялся вот на вот эту стоянку потому что здесь их стоит довольно таки много но еще рано вот и к сожалению вот раньше на этой стоянке были указаны цены на автомобили сейчас они не указаны вот но примерно да вот чтобы понимали э, диапазон цен я вам расскажу смотрите мира ЕС, один из самых таких ходовых надежных кейкаров стоимость таких автомобилей на авторынке не только на авторынке мы сейчас говорим за пробежные автомобили по городу начинается от 350 рублей но данный экземпляр это не дыхацию мира есть это пиксис ипат это то же самое автомобили один в один это кейкар объем двигателя 07 вариатор есть передний привод есть автомобили 4 wd то есть от 350 тысяч рублей следующий автомобиль идет это Suzuki alta 5 дверей свежий кузов смотрите ценовая политика данных автомобилей от 285 тысяч рублей 285 тысяч но это будет самая простая комплектация на крутилках и на роботе за 285 тысяч рублей но согласитесь все равно неплохо да представляете сколько стоит автомобиль в японии если здесь в россии окончательная цена, ну не окончательная цена да на продаже 285 плюс какая идет пошлина на автомобиле получается что копейки вот если бы не было пошлин да сколько бы он стоил я думаю очень дешево дальше смотрите идет honda nvgn and все называют такие автомобили по разному стоимость таких автомобилей начинается от 450 тысяч рублей но вы должны понимать да, то, что я вам сейчас озвучиваю ценники а, по самому низу рынка я конкретно не говорю за данный автомобиль там еще за что-то но это низ рынка и а, скажем так идеала вы не найдете да за эти деньги точно так же автомобили передний привод есть 4 воды 4 воды для кейкаров это вообще отдельный разговор реально просто отдельный разговор практически не найти их очень очень мало смотрите как тут поступили привет ребят 458 тысяч рублей стоит данный автомобиль я на это сразу внимания не обратил фишка да сзади указаны цены я-то знаю почему days Rux. 410 тысяч рублей days Rux тоже один из таких популярных кейкаров а, у него высокая крыша и сдвижные боковые двери очень хорошо москва берет москва челябин прям вообще на ура расхватывают такие автомобили дайхатсу хайджет задний привод автомобили 4 в.д. аж три штуки стоит ну, вот этот какой-то новенький модный это такой э, грузовой автомобиль неважно деревня город там село куда угодно как бы э, если честно в семью в семью я бы наверное не купил такой автомобиль но если что-то перевозить там знаете на рыбалочку на кой-нибудь, то почему бы и нет кстати на рыбалку вообще клево. база короткая 4 воды и в принципе я ну как бы я не могу сказать то что он прям низкий 409 тысяч это да это 425 а этот стоит семнадцатый год 468 тысяч первый раз вижу хайджет э, во первых такой модный во вторых сонарами еще с модной накладкой. Так, ладно, дальше что у нас идет? Дальше у нас идут с вами Дейзы. Дейза начинается по цене от 380 тысяч рублей. Это за среднее состояние. Да, ну и за самую простую комплектацию сейчас посмотрим сколько стоит данный дэзик вот пожалуйста разговаривал про 4 воды вот стоит перед нами 4 воды 17 год 410 тысяч рублей свежий автомобиль ребят 17 год вот э, про что мы сегодня говорим про вот эти автомобили это все автомобили 07 вот еще один дэй стоит но это уже идет передний привод сейчас будем сравнивать цену три с половиной балла 98 тысяч пробег шестнадцатый год и 400 тысяч рублей альта шестнадцатый год единственно вальта конечно мне вот сидушка сзади не нравится но вот честно говорю как есть но опять же вот если многие уже привыкли toyota rush dayhatsu Биго, dayhatsu мира toyota пиксель да то что это одинаковые автомобили. вот смотрите стоит mitsubishi стоит nissan полностью одинаковые автомобили полностью просто все привыкли то что days и days вот стоит перед вами тот же самый days только mitsubishi один в один toyota tank toyota rumi subaru justy тоже одинаковые автомобили но это уже классом повыше да наверное, чем кейкар поэтому переключимся немножко nissan Рукс, голубой все. А не знаю, они есть такие модные, прям. А ну вот Кейкары, да, как не крутите, согласитесь, они модные. Они клёво смотрятся со стороны. Цены у нас кончились. А Кейкаров понавезли. Я вот сейчас поговорил с продавцом. Появляются кейкары на авторынке. Многие просили, хочу джипа денег, нет, ребят, все по порядку, все будет обязательно. Месяц у нас только начался. В этом месяце будет много видео. В районе 400 тысяч стоят такие автомобили. посмотрите выбор есть хотел знаете что сказать toyota паса вот одно время был прям бум на вот эти автомобили там 10 11 года Ну когда это было такой автомобиль можно было приобрести представляете за 300 тысяч рублей 300 и в принципе у него было ну довольно неплохое Состояние сейчас такой автомобиль стоит от 430 тысяч. Смотрите, вот такие вот мини-бусики 410 тысяч рублей. Наподобие хайджета, но, а, на мой взгляд, такой, знаете, как-то вот помаднее, что ли, его назвать. 90 тысяч пробег, замена задней двери у данного автомобиля. 420 тысяч. Но ну, не а, по комплектации тут немного отличаются. Мобилио есть выбор, да, вот два стоит. То есть одно время их а, не было, сейчас они стоят. Сузуки Спаська. Я ее так называю. Еще один Дейс. Ну вот смотрите, вот наглядный вам пример, да? Дейс и Кавагон стоят рядом. давайте остановимся немножко поподробнее на этом автомобиле потому что хайджеты показывали все показывали такие особо не показывали вот нам даже его открыли но внешний вид что входить тут разбираться по комплектации а, у него хорошая комплектация а, есть датчик при столкновении автомобиль идет на роботе коробка передач робот знаете что касается робота всегда всем повторял ну делали небольшую химчистку была механика появились автоматы всем подавай механик был а -а -а. так ребята разобраться бы мне тут как-нибудь появился варик всем подавай автомат опа смотрите прям в ровный пол Раз... посмотрите какой огромный багажник всем подавай автоматы появились роботы всем подавай вариаторы что дальше появится все будут хотеть роботы не знаю смело прям смело три человека раз-два-три в полный рост очень огромное багажное отделение видели да я сделал это одной рукой то есть все очень просто раскладывается очень удобно то что две двери идут боковые Оп, оп, все ремни безопасности все как положено здесь есть так вот там очень чистый ковер место нормально прям хорошо здесь место единственное так да сидушка здесь не регулируется это наверное минус очень высокий потолок очень ну и знаете, что бросается в глаза сразу? Бросается в глаза вот эти вот широкие спинки. Вот сижу сзади, как не знаю где. Ну, в плане обзора, да, у меня никакого нет. Все на крутилках. Все очень дешево, все очень просто. Пластик, подстаканник, дуйка. Оп. Оп. Вы посмотрите в каком состоянии двигатель. Я не знаю, какой пробег на данном автомобиле, но я вижу, слышу, то, что двигатель работает как часик. 420 тысяч. У него на роботе есть система 2 n называется кто знает что это такое сейчас узнаете что это такое вот она видите, 2 and включена датчик при столкновении отключается антиюз 2n 4 воды с кнопки корректор фар 2 and выключили включили в общем это такая система которая позволяет автомобилю роботу трогаться со второй передачи именно со второй только не надо грузить полный автомобиль да там забивать его и трогаться со второй передачи по месту в принципе неплохо здесь но как в хайджете я назову это так руль идет обычный все по стандарту печки кондиционер. что касается кондиционеров много звонков да там Саня Саня по комплектации а там кондиционер есть кондиционер есть во всех автомобилях не встречал я да я встречал такого то что не было розетки 12 вольт в автомобиле и то если честно я сам был удивлен вот но кондиционер кондиционер есть везде ручник вот полочку такая Пепельница. Вот Хэтчбек это, да, Mazda Бонги. Там еще пепельницы остались. А так японцы от этого, конечно, ушли уже давно. Ну и правильно. Будем за здоровый образ жизни. Да, ребят. Вот такой вот интересного плана автомобиль. Друзья, но видео для вас отснял вот надеюсь кому то это будет полезно да что ты будешь делать прилетела эта штука вот а, еще раз повторяю у нас будет все по порядку да кейкары седаны хэтчбеки а, микроавтобусы универсалы большие микроавтобусы джипы то есть возьмем все месяц только начался у нас у нас очень много времени поэтому Говорю, будет такой мини-сериал. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, кто смотрит до конца. Всем спасибо, кто пишет комментарии. Всем огромное спасибо за поддержку. Обязательно. Пальцы вверх. Всем пока.